Соус может превратить обычное блюдо в запоминающееся. Причем само дополнение обычно готовится очень просто. А весь секрет заключается в правильно подобранных ингредиентах. Обязательно прочитайте о том, как приготовить чесночный соус для гренок. Все элементарно, но очень вкусно. Сочетание чеснока с поджаренным хлебом вполне можно назвать классическим. Вы можете попробовать и добавить в готовый соус немного сыра. Но в целом и в моей рецептуре и так все очень хорошо сложилось. Досмотришь видео и я предложу записать список ингредиентов. Зубчики чеснока почистите. Теперь их нужно измельчить в чеснокодавке. Сложите чесночную массу в мисочку. Яйцо заранее отварите в крутую и остудите. Добавьте половинку желтка к чесноку. Перемешайте ингредиенты, сделав из них однородную массу. Теперь пришло время добавить в соус оливковое масло. Следующий ингредиент, это лимонный сок. После его добавления массу нужно взбить венчиком. Осталось посылить и поперчить соус по вкусу и приготовить к нему хрустящие греночки. Соус подавайте охлажденным. Подписавшимся, больше вкусностей. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот из чего готовим блюдо. Лимон 0,5 штуки, яйцо 1 штука, оливковое масло 3 столовые ложки, соль 1 щепотка, черный молотый перец 0,5 щепотки, чеснок 2 зубчика, количество порций 4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Заходите снова.